Привет друзья, в этом видео я вам покажу как просто и быстро сделать сердечко из бумаги в технике оригами Итак, приступаем Берем квадратный лист, вот такой вот И при помощи сгибания пополам находим середину и еще раз сгибаем с другой стороной. Отворачиваем. И теперь вот эту верхнюю часть сгибаем к центру. Все, все. Теперь переворачиваем. И вот эти вот два верхних угла отгибаем в середине. Опять переворачиваем. И тут эти два две стороны сгибаем тоже целью. Вот так. И вот так. Далее сгибаем вот эти два угла вот к этому, к, этому, к этой точке. Вот. Здесь вот, эту, вот эти две вершины. Так. И разглаживаем два кармашка, которые в этот момент у нас получились. Вот этот кармашек, вот так вот, вот. и вот этот кармашек, вот так вот. вот. вот. Теперь ближний уголок заправляем в карман. Дальнего вот так вот. Вот. Теперь загибаем вот эти два уголка. К этим точкам. Вот и вот сюда. Ну и осталось нам с вами вернуть вот эти два маленьких уголочка. Вот к этим точкам. Вот к этим точкам. Вот сюда точка. И сюда точка. Вот, И у нас получилось вот такое сердечко. До свидания.